Начало июня 2017 года ознаменовалось целым рядом сообщений об ошибочных блокировках сайтов, включая телекомпанию в Сайты были заблокированы как запрещенные на территории России. Как сообщается, блокировки коснулись только пользователей малых провайдеров. Пресса сообщает о дыре в системах блокировок Роскомнадзора. Давайте обсудим, что случилось и как вообще работают блокировки. Видео будет интересно тем. Кто не знает, что такое DNS-сервер. Если что непонятно, пишите в комментариях. Итак, давайте посмотрим, как это все работает. Прежде всего, начнем с того, что пользователь вводит доменное имя. Например, давайте зайдем на сайт CRU, cea.gov. Подумаем, что делает в это время браузер. Прежде всего, он видит, что мы вводим. Доменное имя. В данном случае это c.gov. Однако, технологии сети интернет не позволяют браузеру сразу же запросить из интернета данный сайт. Для того, чтобы осуществить доступ к данному сайту, ему нужен так называемый IP-адрес. Это аналог телефонного номера в сети интернет. По этому номеру нельзя никуда позвонить. Поэтому этому номеру браузер передает служебные данные. Это не номер голосового общения, это номер для служебных данных. Но чем-то он похож на телефонный номер. Для того, чтобы определить IP-адрес сервера, на котором расположен сайт c.gov, браузер использует специальный служебный сервер, так называемый DNS-сервер. Браузер передает DNS-серверу доменное имя. DNS-сервер передает браузеру в ответ IP-адрес сервера, на котором расположено это доменное имя. Мы даже можем запросить IP-адрес этого доменного имя сами с помощью специального приложения под Windows. В интернете все обращения происходят по IP-адресу. Браузеру уже известен IP-адрес DNS-сервера. В данном случае я возьму IP-адрес 77.88.88.88. Далее я запрашиваю у этого DNS-сервера через подключение соответствующее доменное имя c.gov. Красными стрелками обозначено доменное имя, которое я ввел в запросе к DNS-серверу. И ответ DNS сервера, IP-адрес этого доменного имя. Далее браузер устанавливает связь с этим сервером и посылает ему доменное имя, чтобы идентифицировать сайт, который он хочет получить от сервера. На сервере может быть расположено несколько сайтов. Давайте еще раз посмотрим это на другой диаграмме более подробно. Для начала браузер просит вашего интернет-провайдера связать его с DNS -сервером его IP-адрес и посылает DNS-серверу запрос доменным именем, который он хочет разрешить. Разрешить это означает преобразовать доменное имя в IP-адрес. DNS-сервер выполняет это преобразование. Как иногда говорят, резольвит доменное имя или разрешает доменное имя, то есть устанавливает соответствие IP-адреса и доменного имени. Ну и, разумеется, посылает ответ нашему браузеру. После этого браузер уже может связаться с сервером, на котором расположено данное доменное имя. Это в данном случае 23.192.58.24. При этом следует помнить, что браузер связывается с сервером не сам, а через интернет-провайдера. Связываясь с сервером, браузер передает туда запрос на получение содержимого сайта. Сервер, в свою очередь, это содержимое отдает браузеру. Попытка блокирования доступа может делаться по IP-адресу, то есть провайдер блокирует связь с этим сервером. Однако при этом могут пострадать другие сайты, которые расположены на этом сервере. Блокировка по доменному имени более умная. Она не блокирует другие сайты, однако является более сложной с точки зрения реализации, требует большего и более дорогого оборудования, всегда применяются интернет-провайдерами. В этом вся проблема. Ряд провайдеров не имеет такого оборудования, и поэтому блокируют сайты не по доменному имени, а по IP-адресу, несмотря на то, что Роскомнадзор просит их блокировать сайты по доменному имени. В таком случае провайдеры вынуждены преобразовывать доменное имя в IP-адрес самостоятельно, а именно они посылают запрос к DNS-серверу и получают от него ответ в виде IP-адреса, который они и блокируют. Так как на сервере, доступном по этому IP-адресу, может быть несколько сайтов, блокируются все эти сайты. Однако самое интересное в том, что любой владелец доменного имени может указать произвольный IP-адрес, по которому якобы находится его доменное имя. Если это доменное имя является заблокированным, то провайдер, разрешая это доменное имя, разрешит его в IP-адрес, указанный злоумышленником. И таким образом заблокирует ни в чем не повинные сайты. Допустим, злоумышленник владеет сайтом blog.org, который заблокирован. Он посылает DNS-серверу сообщение о том, что blog.org расположен по такому же адресу, как и c.gov. Провайдер время от времени просматривает список блокировок Роскомнадзора и видит в нем блок.org. Так как он не умеет блокировать сайты по доменному имени, ему приходится блокировать его по IP-адресу. Чтобы узнать IP-адрес, он обращается к DNS-серверу. DNS-сервер... Возвращает ответ, что блок .org находится по такому же адресу, что и c.gov. После этого провайдер блокирует этот IP-адрес, так как он принадлежит заблокированному сайту. Однако он не знает, что это на самом деле IP-адрес другого сайта. Получается, что провайдер заблокировал. Неповинный сайт. Как мы видим, в данном случае Роскомнадзор ничего не смог испортить, как ни старался. Так называемая дыра организована нерадивыми провайдерами, а не Роскомнадзором. Поэтому на самом деле виноваты в некотором смысле именно эти провайдеры. Требование блокировать сайты, запрещенные в России, как видим, является достаточно жестким. Требуют от провайдеров положений, не все провайдеры с этим справляются. Однако все-таки это не дыра, обеспеченная Роскомнадзором. Это дыра провайдеров.